Всем привет дорогие друзья, с вами как обычно Димон, Егор, да и это 275 варкап, УИП не он, ПИУ не он, Димон крутится, не может поверить своему счастью, неужели он находится на такой прекрасной восхитительной карте с этими лампочками, которые у меня слава богу запикмичены. Да. Ну, да. в общем, показывай твою карту тогда. Так. Старт, значит. Тут у нас Отличный старт. Фиггеры расположены. Ух Между прочим. Опа. Значит, стартуем карту. Прямая. Идем в рампу. Прыгаем по ней. Очень отлично. Я рассказываю, конечно. Да? Да. Так, значит. Ну, тут единственный роут. Доблжамп и зовёт сюда. Дальше у нас даются ракеты, и тут появляются роу. Во-первых, мы видим вот эту штуку наклон, по которой можно я ходить. Раз и уходить. Очень легко. Запрыгивать можно, запрыгивать можно сразу туда. Ох, так, ну это там рампа. Отличная рампа. На ней делается даблджамп. Гораздо. Вот эта рампа гораздо случай, Термировал. так у нас две ракеты ничего стреляем и у нас все отбирают для того чтобы все вернуть тут мы видим огромную яму стало быть нужно делать 2х тут при надо будет плазму. я, я не затаивал 2х это да? и сделал более-менее пойдет, я считаю, классные горочки. Да, классная верхняя Горочка. рампа. Не совсем классная такая рампа, потому что тут нет вот этой штуки. Вот тарится, да. а потолки, и все зафрейнет. Так, да. 50 ракет у нас. Можно шмалять сколько угодно, можно пройтись. Можно шмалять, так. Шмалять, да, можно. Вон там мячки каком-то пройки, сверху, тут, там, в дырке, дырке. как-нибудь можно пройти, видим мы ну, тут Слик, очень классный переливающийся акварелью Слик, очень нравится мне фиксура, головами они такой жирный, мячки, ну Слик Сликом, видим там еще какую-то дырочку, хум а что же там, хум, а да что там, же, я, что я. же там, раз, так вот подойди, раз, отлично, Опа. Ну, на самом деле как-то нет, это я не сейчас Да что не, не, как есть как тут. На самом деле я... просто все с ракетой играли, а тут бы ФГ было. Тут, тут, я вам больше скажу, тут дробавит, нахуй, блядь, где-то были. Ебать, где я оказался? Что происходит? Так, что происходит, подожди. Во, Крю есть дробовик. Дробовик класный. Клад, похуй. Значит, видим, тут телепорт. И у. Это очевидно. секрет, да? Раз. Появляемся на треугольниках. С очень классными дырочками, да, которые которых да. протиснуться при желании, вот так вот, раз, протиснуться. К сожалению, внутри там не написано, ты пидор. Да, или вообще там, что-нибудь, вообще хоть что-нибудь. Какой-нибудь микро-арт такой сделал бы, там, по-любому, сфигарил бы, нарисовал что-нибудь. Так, значит, тут у нас компы-компы, маппер, по себе. Там да. вы без саперок кстати. Да, нельзя запустить саперы. Ни ничего не работает. Тих -тих -тих, -тих. Ясно, не тыкается ничего. Тоже там и здесь. Такая вот фигня. Вот эту комнату мы еще, кстати, в будущем увидим. Ны вот там, фин. фин спалился, Фин, фин. фин, фин Димана слышит. Миф. миф. Так, раз. Ну, вон там дырочка, мы это не заметил. Вылезли оттуда, пришли сюда, кстати говоря. Jump, pad, jump, pad. очень класный джампад, смотрите. Вот там вот если вы помните. Вот там, вот, да? Да. И вот тут вот у нас джампап. Очень классный Веселый. это не важно. Телепорт. Так. Из телепорта мы уходим. И оказываемся сразу вот тут. Падаем с большой высоты, с большой-большой. Так, вот так, все, зашибились. Есть тут ролты, можно взять какие-нибудь ракеты наперед парочку штук, затамить их, полететь. Ну, их очень долго ждет, как они любят. Да, вы видите, наверное. Есть другой ролт, просто взять, упасть, полететь дальше. А есть еще ролт, стрелять себя вот так вниз и также с такой же скоростью вылетать. Ну ладно, ну тут 1500 можно вылететь. Ну да, 1500. Тут мы видим, очень классный потолок с кубиками. У вас тайне красиво они у вас заплели, да? Да. Играйте с пикником буль, это боль Тут тоже видите эти лапочки повсюду. Они то у вас классные, фиолетовые текстурки да? Да, да. Да, да видел. Очень много каких-то странных фигур Каких ни разу не видел треугольник О, вот пирамиды я видел Пирамиды классные вообще Пирамида, да, нор. Пирамида МММ па, А тут чё? А тут дырка Сюда можно тоже Понятно, упасть А тут нельзя двигаться Что это такое? Видал, нет? А почему здесь нельзя двигаться? Антигравитация какая-то, ладно так. Хватит летать, а, тут очень страшно, вообще. Тут у нас лежит надстройка какая-то. Ну, вот эту надстройку мы не влезем только с ракетой. Все нам там дается триггером, видали? Я батлсьюд лежит, а у меня. Значит, все дается там триггера все очень классно. Идем тут надстройки, какие-то террасных. Вот Зарезаем. Смотрим дальше. Что у нас тут есть? Ясно, я не это, да? ну, этот CPM. Видим, что мы тут треугольник видим. Видим, что можно сделать болжам залететь сюда. Как то. Либо залететь вот сюда, сделать тут даблджамп. И скипнуть ракеты. В ракет? Вот так он оказался, тут нам дают очень много да. плазмы. Кстати говоря, так. если скипать эту ракету, делать за там у хватит. у вас не будет Battle Super. значит у вас будет 100 хп, либо 95, как у меня вы с этими стахами должны не сделать. А первый фигню. И не сдохну, пример. Да, это тяжело, <говорит> иногда. Да. Вот человек сидит, бойся со мной, знает, какая это боль. Да. Я наиграл чуть-чуть. Да. Ну тут горячие ванны, но я купался из топки. Проходи <говорит> быстро, быстро, давай. Быстро, <говорит> быстро, давай. Навали какие-то карты, да. Не получится у меня есть такой, потому что... Да я не играл ну. карту. Да чего не получится? Не? Как не получится. Видишь, что okay, не получается. Уф. Не. Получается. Все. Нет. Отбираю отберу. так. Так. Твоих. Раз. Все. Красиво. Влезает в башку. Это все по роуту. Ху! Как мы что-то пытаемся придумать. Роутом, белым даболжам. Летим. Не задеваем ничего. Опа! Роуты! Опа! Еще 140, нормально! <связывая> <связывая> нормально, нормально! Не упал, и уже хорошо! Даблджам! Дал! Да! Нет! Не получится нам скид сегодня! Этот рокет, этот все. начали будут проходить очень медленно. Не спеша зато. Кто спешит, тот -то не спешит, иду. Да, согласен. Нас, все, это будет, Шаркеты, бум! Бум! Неплохо. Ну что, я прошел быстро. Так, ваня, подожди, ваня. Ванна. Ванну да, да, ванну надо, обязательно. На. Помылся. Да, ну давай посмотрим. Выкуфри, Выку выкуфри, выкуфри, Выку в куз. И ВК-3, в общем-то немного отличается от СПМ. Да. Да, нету посередине рампы, есть вот эти две рампы, которые нас кидают, пихают вне зависимости от нашей скорости на 1500. И мы сразу долетаем до ракеты. 1500? Да. В общем, быстрее, чем в ЦП. И вот здесь вот эти рампочки, они не юзабельны, по ним нельзя прыгать, они просто скользящие. То есть в нам в любом случае надо проходить по низу. А сейчас я не заберусь. Да, такая п ⁇ Так, заберешься? Чтобы... Ну-ка. Два. Здесь Easy. нам дают патроны, которые бесконечно можно набирать. Но смысла в этом нету, потому что у нас здесь все отбирают. Здесь нам дают ракету. Мы сразу кидаем с кривым таймингом 2x. я все отлично. Наперепотестили. Тестировали, протестили, Тестирую, протестили Да, Матеры все, тестеры потестили. Опа. Да, па. По... Опа! Ну Ты ладно. Угонишь, это такое. классно. Здесь мы это можем нормально. пройти наверх. Кстати, здесь наверх даже выгоднее, наверное. Да. И, и здесь добавляют нам такие вот наклонные рампочки, по которым мы можем с большой скоростью скользить. И мы можем по ним прыгать, потому что здесь есть маленький пиксел, который торчит. Вот его видно. Наверное. у меня видно. Ну, наверное, видно. В Ютубе будет видно, интересно. Не знаю. В общем-то. джампад. Да, внизу лежат граната с плазмой. Но. Они, наверное, медленные, да. Для чего? А дальше у нас почти все то же самое. Ничего нового мы не делаем. Да. Ух! Ух! ёшкин Нету у нас Ёжки. треугольничка здесь. Доблджап не сделать. Потом... Да, доблджап не сделать. Ух. Йих. Веркарный театр. Треугольников и тут даже нет. Да, и где... Нигде нет треугольников. Да, ну да. и в ЭКУ-3 я не знаю, на самом деле, как надо проходить, чтобы быстро. Но, наверное, может как-то через джампад. Хотя тогда <свес JJ> ракет не будет, или надо брать ракету, лететь обратно, или может быть много X сюда в стену. И залетать, не знаю. Много шикса. Ну и Действ? здесь yes. По тому же сценарий. Я никогда не пройду в не. Наверное, позвание возможно было. Давай! А -а -а, ну что-нибудь придумай <связывая> Давай! 7 давай! А, я добралась. 3, Вот, но ну, у вас это, отличий, короче, не так много. Единственное, что финиш получается не очень удобный. А забраться больше никак нельзя. О, там этот кубик, где компы. Да. Yeah. Этот самый... <пиш> <пиш> ну а потолок реально классный вот такой вот. Мне нравится, что он такой, типа, знаешь, многоуровневый какой-то интересный такой. Mm -hmm. Потолок норм. А, здесь же он падает. То есть, возможно, можно пройти все с трейфом. Не совсем. Да. Нельзя, короче, возможно нельзя пройти все стрейфом И придется играть через ракету Но я подозреваю, что здесь Что мы, знаешь, как делаем Мы отсюда, значит, идем Так вот, идем, идем тихо вот, идем Не, не, не Идем, идем Делаем так, так И туда, наверное, залетаем, да В общем, я думаю, как так. Ну, либо, если не сюда, сразу на финиш, то, по крайней мере, вот куда-то туда сразу залететь можно. Я думаю, что такой роут будет топ. Все, пошли смотреть демки. Второй раз, так сказать. Да, вот второй раз? Мы не хотим сказать, что мы что-то делаем дважды, что мы что-то фрейлим. Да, да. Про игроки мы никогда ничего не фрейлим, все делаем с первого раза. Согласен. На стримах вы можете это наблюдать. Да. Да? да. Поэтому Скуби. 2 и да. 10. Да. Да. Плей. Плей. Последнее место, может, Скуби занимает. <клево> Строфит, как пёс. <клево> Строфит, как пёс. <клево> <клево> <клево> так. <клево> <клево> не тратит ракеты. Вообще. Вот здесь потратит mm -hmm. берет потрошки Здесь Твой подходит к стеночке стеночки, да? да. класс готовится Опа. опасно <свук> Ой, как чуть чудо угол <свук> <свук> с плазмы неним можно было просто кинуть куда-нибудь ее все. <свес> Наклонный, не использует. Идет прямиком в стену, просто летит. Просто плюс форвард, братан, жмет. <свес> да. Ну то режим с ним. Да. О, не жмет, опять жмет. Да, с с, с, с руки джампом. Хопа! Ну вот это ГРП сейчас самый личный так тут говорить особо нечего ну да, тут еще такая для vq не самая удачная конструкция этих падов всяких потому что да -да. За, все, за все можно запнуться так, не будет срезать его огромные пошел, пошел значит падай очень страшно аккуратно аккуратно да все аккуратно главное не торопиться чтобы ракет отвезти очень опасный без прыжка плевать мне. Ха, ха оказывается это все проще его да да комполомус <свёзд> 158 на 12 секунд перебивает плей. калининград колькинград yes. <свёзд> <свёзд> летит <свёзд> летит Решил вообще не делать ГФ, судя по всему. для кого не Забирается. Берет. Много ракет. Все выстреливает. Шмаляет. Шмаляет. А, ну если просто сходить с нее, то нормально ракеты можно затаять Но типа сходить это не особо классно. Ну да. Сходить это чё ты можешь? В клуб сходить, а да. тут, тут нельзя так. А вот ты не можешь прыгнуть да? О, О! Наклонные 3X. почти 3X. использованы. Mm -hmm. Так, Строфильцы. Постоял перед телепортом, помолился, я так понимаю. Да, сходил кофе, и налил. <свет> что медленно но, окофи, так, не знаю. Ну да, не под дефрагерски конечно. <свестительное> так, на пол скорости летит. Летит, Сколько прыжков он целевый? Ну-ка, посчитай. Ну-ка, больше. 5. О, 69 <свет> Так, здесь забирается. Куда целится? Неплохо. Нормально, все отлично просто. Так. Ище где пустых необычности на по попаду? Нашел его, иначе позади. Бум. Нормально. Тоже аккуратненько. Нигде не упал, даже срезку нашел. Так что все хорошо. Кузлех. 1.53. На 5 секунд обогнал. Плай. 5 часов. Да. Так, Кузлях, не подведи. Хел нормально. если переведу. Да. Будут ли интересно у нас ракеты наперед? Эээ, если не запах и ракеты. Так, нормально, нормально свалил. Хорошую Но лоскуду. Что у нас было? Ну, почти. Угу. Так. Угу. Неплохо. Почти, вас... Вообще не запутать. Вот, да, так, как остальные. А мог бы. О! На пол скорости летит ты, посмотри. Mm -hmm. Бух на Да, все, нет пол yeah. скорости. Тоже среза? Ну типа. Ну да, только Комполомус по качестве ее использовал. Mm -hmm. Куда-то бежит. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Давай. Где полз. Где что? Раз, два. Ч кто-то? Ракеты, гриб. Да. да. Пуч полз... плазмой, как мужик. Опа. Смоюся, я думаю, это пизда оригинальность. Кузгух. На, на секунду почти ровно Play. Почти ровно, секунда И все почему-то через эту штуку ушли Да, она быстрее, наверное? Не, вряд ли Я более чем уверен, что не быстрее Посмотрим. Поживем, увидим. О, сбор. Конечно, затайно ракеты, да. Так, все неплохо пока что. Не да, да, ага, хороший. Тоже на похуде к стене, Ну хотя бы поезжает ракеты. А тут заезжает? Бум! Заюзал! Бум! Не спойлери, Димон! Ясно! Так <свечный> <Все>, не <включаю. свечный> теперь. Нет, там буквально, типа. Полсекунды. Ну, полсекунды, я подождал. Так. На фул скорости летит. Летит! Угу. Так, куда он пошел? Куда пошел? Да пошл. А -а -а. Стоять! <свечный> Так, срезу не юзает. Хотел бы двойник спустить как будто. Да. Рисковый парень. Ну. эти. А у них нету RG скриптов демон? Не знаю. Меня уже плевать. А кто валидатор? Все равно ничего не скажу. Ч... А? Как доказать? Все равно я ничего не докажу. Как... А че не докажу? А че, че? А зажать и это... Прыжкает выстрелы. Зажать я могу на время. И отжать. И, возможно, не повезло. Типа. Да, два раза. Возможно, а может один раз. Кто знает. Ржескрипт иногда сбой дает. Фреймовый такой. Ясно, Димон. Так что с этим все не так уж и просто. Томми. 1.40. из Спуб. Спуб. Так, Томми. На 12 секунд, между прочим. Странный поворот. Так, будет ли рокить наперед? Деть. Ты смотри, как все классно. Ракету не раззавали. Да, ракету, конечно, <свист> потерял. <свист> потерял, <свист> Фу, прыгал. Но в смысле не прыгал? Нормально так полетел. Он полетел нормально, души что 2X хорошо слыл. Но он не прыгнул, он не нажал прыжок вроде. Нормально, нормально Опа, еще и рампу скинул, и технически Завязал тупо какой-то класс. Еще вниз отстрелял. Вообще, как это скорость. Вообще. Малая. Ну и что, нормально. Слушай, прострофит, смотри, смотри, прострофит. Уперный <голос> театр, как он упал. Тупо, пол фул скорость. Пол скорость. Макс скорость. <голос> <голос> <голос> <голос> <голос> <голос> так, среза тут не заявляю. Ох, Ему ты, ты, ты. и так нормасик, ему Да. Через джампаду проходил. Ну через джампады просто, видимо, удобнее, так сказать. Бук. Без остановок. <свят> так, так, готовиться. Так. Не С ракеты. С ракета. Mm, топ-3, кстати, Томми, поздравляю. А Томми это Сенат все-таки или нет? Нет, это Томми, Томми это... А Сенат кто? Сенат. Ясно. Поздравляю Томми с топ-3. Хороший отрыв от четвертого места. Мои поздравления. Принимай глубочайшие Вася. уважаю да, Димон шлепает тебя по пупку. Да, я... Как ты угадал, Если у меня что так, час тридцать семь, второе место, Пашка, спб, 1,31. Один тридцать один. 8-8-8, нормально, мне нравится. Да, комфортно. Так, хорошие ракеты. Да, yeah, отлично Ой, зал еще последний. Да, да, да. Сходи. Сходил. Магазин. Хорошо вылетел. Через туннель. Через туннель нормально. Так, туннельный первый роут. Как полетел? красивый вот скинь уже там нет, летел. не отлетел но все равно зашибись не? так так вот это странный подстройк конечно ну неплохо да технично знает как работает на максимальной скорости в игре так на макс скорости все. летит летит да. летит димон летит, летит так прилетел прям что-то паззали РЖ, РЖ, моя же. На, лично. Залетаем. Красиво. Вообще почти без нафиг. остановок. Да. Правда, тут правда Кое-как залез. Нормально. Пойдет. Красиво. Нормально. Это я зиму, потому что не выспался, если что. Да. Демка Дэм, норм. Не, реально не выспался, ребят. Жму ребята. глаз. Жму глаз. Ага. Жму опыт. Стронгес, uh, первое место. Поздравляю тебя! Это, наверное, твой один из немногих топовых топ-1 таймов. Где-то вроде еще был топ-1, но я не помню. Где-то был. Где-то был. Тебе виднее Стронге. Да чего чего <с> Чего вниз? то Давай, плей 1-17. Так. Давай, по всей строгости закона, значит. Церковь не очень. Так, еще что? Да, сей, ракету. Сейвит ракету. Сейвит ракету. Хм. хм наперед. Ракету, запускает. У -у -у. Хм, летит, прям взлетел. Прям нормально так взлетел. Нормально, как? это, это ракеты хорошо. Ракеты, сюда, это качество. Нормально, по строгости его. Да, нормально, четко залетел. <смех> На, 네, нормальные ракеты. Абсолютно так. адекватные, так сказать. Ну тут как бы затупил. Ну немножко. 80 не было, ты что-то летит. Ой, как зовите. Нормально. Ох ты ж Мое сердце. Так, Макс скорость. Макс скорость. О, летит, бляха, кое-как, А, Будет. нет, 3 без 2x. Без VX. Я думаю, что рот который я сказал, может быть самым верным, самым может хорошим. И вообще без основы. Ну, вообще раз, быстрее всех и остался тут. Ну, значит, это уже неприца оригинальность. Да. Ну шо, CPM? СРМ. СРМ. Volkanoid 153 Play. Вот это сервер тайм, конечно. Можно похвалить за тремя сервер. А если еще не стоял. Ну да. Карта совершенно иная, уже обзор на другую карту идет, кстати говоря. Да, это уже другой варкап, ребят. 321. Так. Я не понял смысл этого... На самом деле, мува. Ну и ладно. Ну, пожалуйста. Плюс 28 часов. У -у -у. Нормально. Через дырочку. Первый раз мы видим, да. что через дырочку. О, плюс 47 дней, чек. Вот это нормально. Нормально. Ух. опасно опасно без даблжампа неудачен не ругал. Без дабл-джампа. Без дабл-джампа. Без из дабл джампа остановился. Просто не поверил. Думаешь, ебано, как это? Ну бля, минус уважение, на самом деле. Просто минус уважение. Пошел, пошел куда, без ракет. Уже потерял веру сетку. Да ну пичок, лайду все, колбасы нарежены стоит на кухне, Жена, блять, в пизду его. Отличный Арже. Ух! Ух, гух. Без дабл за такую демку, конечно, мы. От этого Да, mm. это конечно Как ми минус этот сделать Как вообще, блять, просто анти импрессив поставить Да, да, антиимпрессив Минус оригинальность, так сказать Кузлях, 1.38 На 20 Почти, ладно, на 15 Секунд Кузля, звучит Как у Гозлика, а так оскорбить <свят> это ты вредного димон? <свят> ты начал дофор <the> <свят> ты вреду пусть пусть кузлях напишет если им с, с, с кузгухом обидно то мы больше так не будем но они навсегда останутся в наших сердцах как кузлях и кузгух <свят> так все быстро пока что у лекса 62 спешка, нормально. да это нормально здесь все хорошо Сник, конечно без кнопок так ракеты не использовал ну как букву 3 собственно здесь так также то же как опа что за одни ну да, 3 все было... Это знаешь почему? Вот в EQ3 нет ни одного с онлайн. Да. А вот тут онлайн. И все. Поэтому все подарить такие. Согласен. Да, ясно. Онлайн. Все понятно. здесь а что такое? Сделать... Ох, ты ж как залетел, да? Я так не могу Так, стоит опять. Нормально. Нормально. Плавать не Бум. идет. Плавать не хочет. А x 8 с Россия санкт. 1.29 плей. На 9 секунд быстрее. А может он переименовал свою демку, ему надо забанить за это. Возможно, хм. Стоит. Хм. Думает. 39 минут сервер тайм. Да, давай. Как ни странно, у меня тоже. Хм. Так. Берл через эту штуку. С под себяшкой. Аккуратно. Очень хорошо, на самом деле, кинул 2x, вообще идеальный 2x, кинул, а, но не, но не <свят> словил, да. Ну бывает, главное кинуть, на самом <свят> деле. <свят> ну это, так считаю, RX-8 мог такое нарочно сделать, чисто он плохо словить 2x, а потом идеально зарезить на них. Да. Топ. Это новый способ юзания кого там юзания? Ну, юзания этих самых, да. Жух. жух нормально захватил. да но отстрелился не очень хорошо конечно прыжок жмет классно всё. да очень долго Вжух, летит летит бляха не остановил стоял на жмет прыжок во время выстрела димон я понимаю <связывается> ну, Неплохо придумал. Блин, Брыжок не во возможно. время выстрела. Так все равно я член, как, во время. Он... Скуби 1.16 плюс 13 секунд, плей. Ты не про, Украине. Пес, так сказать. на раскрыта, на самом деле, пес украинцы. Да. А вы думали. Жутки. О, рампы да? да. Ну, это посилит. мы упустили. Ну, главное, что, заметили, что мы Еще мы не пустили. Да, хорошо, 2Х, кстати, на. ставил. Ударился вверху на рампу там. Точнее не в рампу, а в недотянутую рампу. В потолок, так сказать. Да. Лети такая, как герой. Как герой мультфильма, я бы сказал. Да. Неплохо отстрелился. Да, нормально, пойдет. Плюс 48 секунд от меня. Да? Ох, Видолитин. Ой, да болджав. Так. Так-так. Так. все неплохо я считаю нормально пойдет нормально, пойдет. нормально. просто пойдет а лучше чем кое кто знаем кто сам знаешь кто да на час гоу 109 плый Вологда. серверов валец Сирер валетов? Походу. Или это сервер валенка. Ебать, как летит. Да, она хорошо летит. словил неплохо, да. Так. Через туннельчик. Все хорошо. Ух, летит так как нормально. Да, вообще прям нормально. Ух. если еще бы ту рампу зацепил и залетел наверх, сразу было бы вообще круто. Вообще был бы миг. Поширачай, чтобы не пошла. Так, Макс, скорость. Далл будет? Нет. Не, Нужно дал джам, а ты ракет. А вот тебе и дал Нормально. Опа, опа. Опа, опа. СССР. Да. Нормально. Жму глаз. Жму глаз. Римыч, Пумбич, 107 0 Плей. Две секунды плюсом. 4 красных. Значит, что-то, что четыре красных что? 4 красных ставлю ставлю на 4 красных Это на наверно А или кто это зависал тогда на стриме Да не но у него Так, хорошо словил О69, Одобрено Одобрено Ассепты. Вот это, конечно, потерял скорость. Но да, там... но зато сразу наверх залетает. Да, просто шпарит ракетами. Все лагает, все ракеты лагают. Да, Стоит видимо, сестра. настройки интернета не очень правильные Делает дефрага. Делает еще Еще Ну, для него, ну, а вот возможно... него дает, по идее, потому что. Там можно за все зацепиться, типа yeah. и непонятный спейсинг, а так он просто взял, типа скипнул все это. На финише yeah. не очень хороший этот угол, да, 63 градуса. Yeah, ну, покупался. Ну да, покупался, это плюс уважение, конечно. Томми, минута 0-3 плей на 4 секунды. Правый циркл. Нормально. 17 минут сервер Да даже не 18 хм. 18 плюс, О -о -о. О -о -о. летит как птица Слави, вообще хорошо вообще, вообще прекрасно зашибить Себяшка. себя смотришь Это как... новый король под себя вот ну это ты, там, ты не перегибай, не так. перегибай так сказать. Ну будущее, знаешь, какие подтяжки были. Вот да два, знаешь, какие подтябяшки были? Нету. Будут. Yes. Даблджумп. Yes. Прочитан. Прочитан. Даблджумп. Прочитан. Не совсем Поебать. <свят> угол потом выровнял тоже но ну, это молодец этот я говорит, читаю между строк поебать. Скайкс <свят> вышел первый первый кто вышел из минуты 58 секунд play да похлопаем <свят> по, <-с... свят> по щеке так сказать. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> а может себе по щеке уебать сейчас я, сука, удовольствием Блин, хорошо скайкс летит, на самом деле Да Ой, как срезал, смотри, по внешней части Роуд-энтер Да, роуд-энтер Ой, -ой, Ой, красиво вообще. Воу -воу -воу, болит, Блин, SkyX вообще очень хорошо двигается на самом деле. Интересно, как он двигается возле кампа. Так же хорошо. Где двигается? Возле кампа, когда играет F. <связь> Не знаю. Блин, Там финиш на... очень классный. Финиш ну, прям, блядь. Да, нормально, 58 секунд. Торжей, 7 секунд отбил. 7, целых семь секунд. Плей. <связь> <Да, связь> <да. связь> Так, ну блин, скайкс мне прям понравилось, молодец. Прям нормально. Да, так держать, реально О -о -о. понравилось. Классные какие-то должапы. Нормально пойдем. Да, все неплохо. Войс. Очень Я хорошо, значит. Полетел как невероятно. Через так, джинс. Скорость, но... Макс скорость, братан Макс скорость. Дубл джамп! Ну не туда! Ну не туда, да Блин, нормально! 51. Нормально. Так, Лалипопы линьус. 55 плей. Уже демки хорошие, пошли, смотри. 1.7 сервер, да. Это хорошо. На сервере с пирамидой, Мм, призвонить Нормально. Блин, нормально. Нормально. класс. Класс. Жму, группу, Полетел. Хорошо, двоих словил. Так, что внешним там? Ага. Шпарит ракеты просто. На скорости, вообще ман, шмаляет вообще. Ну, вот этот раз хотя бы без лоба. Я все помню. но опять не туда. Ну, не туда. Или так. Или так быстрее? Я понятия не имею, вообще не понимаю, что на этой карте происходит. Ладно. Скипиш 55. Ой. Минус. Убавляй звук, так сказать. Я сейчас... Ай, да ладно. Я... Пусть кипиш не слышит, что мы о нем говорим, из-за того, что у него модель как шумная. Сам... Ой, как много полезных упы сейчас скажем, а ты не слышишь? И... Да, Ха -ха -ха -ха. Да. А а ха ха рокет-то не, рокет не попал, а тебя отобрали. А знаешь почему? Ну, длинный, триггер маленький. Мозг твой тоже маленький. Вот у него он жесткий. О, дефигант, да ты, пожалуйста, Ну, не знаю. Не такой, что и маленький. Оказалось, у тебя маленький. Нормально залетел. Да, классно хорошо. Да, хорошо. А Шанзи 497. Первый, кто вышел из 50 на этот раз. Плей. Присмотри, а, смотри, ID, да. 6, 2 222. Шабабашу, да, Нормально. Проплатил <свят> А, Шанзи, а Шанзи. хватит платить. На, да, плати, нам. Нам. меня на сбер скинь. <свят> мне на стрим скинь. Под себяшки, смотри, ну, все с... научились какие, то под себяшки Ну, в натуре. Я. Я чувствую себя в опасности. Да. Вас атакуют. Смотри, а это что такое ролл, что ли? Понятно почему. Ну, наверное. Может, мы, у нас просто Моссы маленькие, Димон? Да не, надо было эту карту просто побольше поиграть и разобраться, что в ней тут есть вообще. Я вообще про эту часть не знал. Я тоже так не думал. Да так быстрее, на самом деле, походу. Почти искупался, но перейду. Но, мне кажется, есть еще быстрее, потому что и у Карса все таки 45. А у тебя сколько, кстати? У меня 47,2. Но я типа <сёк> нет, нет, это не дожал там у меня ракеты, что-то говна, там везде все говна. Пирога, вообще. Да, да. Ну, я ее, наверное, уже не буду играть, может, когда-нибудь, если вдруг соскучусь по лампочкам. 48,1 Хейс <сёк> плей, на полторы секунды перебил. Поздравляем, стоп 3 Поздравляем! <сёк> Нормально ты сидешь. Ох ты ж как Нормально Красиво. Посмотрел наверх, хоть ракеты и не видел. Я откуда мне так покинувал. Фох там 360. Да не видно было, но я видел у себя. Я только последний момент Ну, да, в этом плане. Сейчас будет сильный набольшов, сильный смотри. 1 -3 -1 -3 yeah. Нормальный. Ну так, так быстрее, походу, видишь. Так по быстрее, нет. по идее. Там так, Маскаль, топ-2. Mm -hmm. Не поздравляем. Потому что ты ее тестил. Это обратный... Нет. Этот хлопок. Нужно, короче, обратной стороны ладони по ладони плохо плохо плохо маскальц <плохо> только за себя плей не на самом деле нормасик но я больше уверен что маскали ее не задрачивал типа и вышла она достаточно давно так сказать подожди а он же тестер этой карты да стало быть невалидно надо банить такую, потому что тестером нельзя играть карты. думаешь я считаю это нечестно надо забавить темку я просто хочу забанить маскаля ну на стриме потом забанишь. Ну, а, Если не задумил. Но летит вроде норм. Ну да, нормально. Ништин комилочек. Смотри. Вообще просто летит на похуй. Да. Нормально летит. Знает, как толк вообще. Как вообще толкать. Правильно. Умеет толкать. Hour. А может и так быстрее. Да хуй знает, тестить надо, блять Так, Икарус. 45,7. Первое место. Поздравляем. Шпикарус. Красава. Приехал. Первое просто место. Плей. Молодчик. Так, нормально так рулит. Оо, серьезно? Холодно это. Походу это медленный это. карус. У -у -у. Здесь а нормально. У -у -у. Сразу отстрелился, это плюс. Да, вообще, я мгновенно. Так. Почему летит? Едет? Едет. Боже. Ой, как приземляется страшно вот видно сразу подвеску нормально 45 и 7, а сколько VR? 45 и 7 VR 45 и сюда sure? А еще? Сейчас глянь Сейчас я гляну сейчас, сейчас как гляну 46 и 0, понял VR Все Ну, 45, стало 7. быть, да, я Микарус был, победил Победил, да Победил да. Вот вам браузер, ребят. Такие вот результаты. Демок не очень много, но все они длинные, долгие. Обзор опять длится целый час. Будь здоров. Спасибо. Мы хотим кушать, мы хотим сходить пить, опять пи писить. Не, ну я вообще. Вдруг ты хочешь поесть Дима? я же не все, знаю. Стань я не Ну ладно. Ну мы, в общем-то. Вот вам, короче, обзор, вот вам комментарии. Читайте, ознакомляйтесь, так сказать. Демки очень классные. В Ик 3 особенно порадовало, что все демки реально без косяков. Без глобальных. А вот ЦПМ, вот Волканойт... Vulcanoid... А, смотри, ему нос в сам въебал минус 23. Нос в красавчик, да. Маскаль получил 57. 57 лет. Да, строгого за лампочки, блядь. Икарус получил 33 тысячи э, денег украинских yes. И все. Икарус молодец, в общем. Э, ну и все. Э, обязательно напишите, куз, Кузгух и Кузлех, можно ли вас так называть, обижает это вас или нет, потому что мы заботимся о вашем психическом здоровье иногда. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи. И всем пока. Пока. Пока. Ясно. Yes.